Поршневой компрессор с ременным приводом Norberg NCE 50-280 с производительностью 280 литров в минуту. Предусмотрена удобная эргономичная ручка для перемещения и мобильные колеса, которые позволяют с легкостью перевозить компрессор по рабочей зоне. Полностью металлическая конструкция защищена от возникновения коррозии. Головка из алюминия имеет большие охлаждающие ребра. Отдельно стоит отметить мотор, который идет с медной обмоткой. Компрессор имеет плавный пуск, напряжение 220 вольт, максимальное давление 8 бар, мощность 1,5 кВт и 1000 оборотов в минуту. Компрессор оснащен ресивером на 50 литров, который обеспечит продолжительную непрерывную работу. Компактные манометры позволяют контролировать рабочий процесс и показатели давления на выходе надежность, простота конструкции, гарантирующая бесперебойность работы в течение многих лет, и недорогая цена выгодно отличает компрессора Norvik на рынке.